Итак, друзья мои, всем привет с вами, на связи как и всегда я, дядька Ванька И это очередной видеоролик про очередной шутер, который все-таки пришел уничтожить наш с вами паб В этой игре, насколько я наслышан, придется сосать, насасывать и подсасывать Одновременно для того, чтобы побеждать Короче, с тебя обязательно Лукачанский, подписка, колокольчик, и не забывай в комментах написать, как тебе игра зашла, не зашла, будешь ли ты скачивать на свой компьютер или нет, она в стиме бесплатно, поэтому... Давай, поехали. Пора поесть. Не бойся нарушать маскарад, питайтесь осмотрительно, вот. Чтобы сохранить маскарад, вам нельзя раскрывать смертным свою истинную сущность. Ем, кстати, да... Посмотри, какой мы крутой с тобой, дядька. У нас идет ливень, А мы с тобой в жопу мокрые. Хлеблят весь мокрый, капает. Мы с тобой промокшие, голодные. Бежим насасывать. Цели. Прислушайтесь к обостренным чувствам и найдите смертного, чтобы поесть. Икс. Нажмите, чтобы обострить чувства. Хм. Говорит. Перемещайте с помощью клавиши WASD. Теперь нажмите, чтобы прыгнуть. Херак тебе, дядь. F, чтобы питаться. В Праге нет тупиков, поэтому тебе охеренно, как можно здесь спрятаться. Так, мы с тобой насосали, дядьку. Ладно, нам надо с тобой наверх. W Space. Херачит, как не в себя наверх. Значит, дальше нам надо с тобой переместиться вон туда. Ctrl Space прыжок скольжением, да? А на Ctrl или C если Ctrl это присесть, а C тоже. А если также сделать только вот так? А если так вот? То же самое, да? Ладно, давай попробуем сначала так. Капец, тут конечно подо придумали о херачит как не в себя есть четыре типа резонанса каждый со своим преимуществом изучите их преимущество и выберите тот тип что вам подходит вот она наша цель удержите чтобы питаться будем питаться будем пытаться сейчас питаться смотри-ка вот он это наш с тобой резонанс Хераксово. You можете воспользоваться своими силами, чтобы спастись и дать отпор. Так, это у нас флегматик был. Короче, резонанс это что? Это типа, тип человека, да, есть флегматики, сангвиники, там вот эти вот всякие. И вот а в зависимости от того, какого человека мы с тобой сожрем, зависит наше с тобой будущее в дальнейшем. Значит, Е, нажмите, чтобы использовать силу Архетипа. На нахер. Нажми, чтобы применить силу клана 0.0. А, Q. Q. Херачит Масленно. себе, не хера себе. Так, Q это у нас сила клана. А ей e, это у нас охереть какой удар. А нам с тобой надо он туда, да? Там мрачновато, кстати, мрачновато. Но графика просто жесть. Используйте настроенное чувство, чтобы найти оружие. X. Так, синеньким подсвечиваются нам стволы, на. А вон она. Радемся. Идем наверх. Ты посмотри, сколько здесь оружия. Здесь есть Tommy меган. А, парные арбалеты, смотри-ка. Ух ты, нихера себе! хера себе арбалет. Звездерит. Томмиган. А, там мы we'll с тобой стол. Кстати, отдача. Смотри, я с тобой стреляю вот так вот. Смотри, я зажал вот прицел, да, смотри. Я навелся, Не, давай вот сюда, смотри. Я навелся, и я не, не веду мышку. Я нажал... Хиракаев туда же место и вернулась, смотри. Оп, пулька вернулась назад. Давай Томиган, посмотрим с тобой. Ну здесь очень упрощенное все. По-моему, пока, пока, мы с тобой Челиков еще не встретили, все вроде бы как, все вроде бы как просто За... Херачит все в точку просто. Это читерская игра просто, ребят. Вы посмотрите на графику, посмотри на этого сосала. Ты смотри, сколько он сосал, и сколько он пересосал, и какой он злой. Смотри, он еще хочет Хочет еще, говорит, я хочу еще сосать. Так, броня. Откройте окно инвентаря. То же самое на табуляцию. Мы с тобой эту броню. Херак, смотри. Просто застегиваем. Вот, вот эта графика, ты видел? Он не просто херак, и она уже на тебе. Тут надо. Тут подход. Тут подход тебе. Вот настолько охеренный подход, что просто Все надо делать самому Пакет с кровью Нихера себе Это типа аптечка, да? Для топорик А ну А ну. А где наш топор? На что топор взять? Короче топор, я так понимаю, мы не возьмем с тобой Охер... Нихера себе Нахер нам топор Топор в жопу Клинки фиолетовые как клинками махать-то, как клинок-то взять? А, вот все уже, клиночек у нас есть. Ля, нихера себе. А топор, подожди-ка, подожди-ка, а как топор будет херачить? Не, ну топор, конечно, пока ты размашешься. А это смотри, ля. фити фити ти все готово. Так, ладно, куда нам бежать? Нам он туда. Где наша суперсила? Как там она? Как у нас суперсила наша была? На что ее нужно нажать? Ух, ни себе ушатал. Это не то. О, вот она. На ежечку. А в город вошли солдаты, которые оценивают... Ну, оценивайте риск. Вот, беритесь за все. Сосите все, но беритесь за это дело с риском, ребятки. Аккуратненько. Так. Ща его с арбалетика звезда нёс Смотри, в голову просто взрывчатый А взрывчатый, значит, со стрелой в башку Терак, дядя Ух ты, сука Натя! Чпунь тебе Чпунь тебе Не, как это, Кстати, пулька пока долетает На, минус 50 Давай попробуем ствол, давай вот так вот О, вот это уже дело получше вот это уже дело получше. Где наш этот? Так, смотри, мы с тобой ужитали дядю. И здесь у нас доступны его ящики. Это... Это лут. Да? Это лут с челика, которого мы с тобой сейчас загрохали. Здесь у нас есть офи офигенные пистолеты. Мы с тобой берем два пестыша. Херачит как не в себя просто, да? Охереть. Этот мы открыть не можем, мы его не убивали. Давай здесь посмотрим, что тут у нас есть. Опять томиган, дробовик, два пистолета. Ну, синий, я думаю, круче, да? Ох ты, твою мать! Ты, ты, ты сука! Охереть не встать! Откуда ты тут высрался, дядь? Спавнятся точно так же, как и в PUBG, кстати. Баты вот спавнятся точно так же, как и в PUBG. Просто на ровном месте. Что за херня тут топает еще? Все, фух, немножко подачкового, Подочковую немножко первый раз же, первый раз как первый класс, но обучалка, тем не менее. Так, э, примените что-то там, Прими... что применить это? Я так и не успел понять, что там применить. В общем-то, обучалку мы с тобой прошли. Честно скажу, в обучении все уматово, прошло все быстро и легко, да? Но главное запомнить, что Q это Q, это прыжок, E это у нас херакнуть с кулака, э, X это наша сила. Ну и, короче, с подъездом прыжок это просто охереешь, куда ты вы за куда летаешь. А, так, сейчас у нас есть выбор архетипа. Мы с тобой сейчас выбираем архиепископа, значит. Темнокожий друг. Рэпер сразу видно. Подруга-сосалка. Не в моем вкусе. Диверсантик. Сразу видно, сосал. Сосал плохо. Проходимец. Здесь все попроще, но сиськи висят, не, нам не подходит. Искуситель. Ты смотри, кланяется, офигеешь просто. И муза. Охереть. Охереть моему черепу. Не, ну выбирать персонажа чисто по внешности тоже глупо, да? Как бы давай сейчас почитаем. Громила. Громила приходит на помощь союзникам, защищая их и не позволяя врагам подойти. Окей, это короче Человек, который на себя У которого стальная жопа И он берет все на себя Вандал, вандальчик Вандал напитывает кулак Вандал напитывает кулак Невообразимой силой И сходится с врагами лицом к лицу Одерживая вверх за счет Стойкости и сокрушительных ударов И это девушка Вандалка это просто жесть Диверсант. Перемещаясь от тени к тени, диверсант использует защитное устройство для наказания утративших бдительность врагов. Жесть. Не, ну диверсант вроде бы такое. Проходимец. Подчиняя животных и собственного внутреннего зверя, проходимец обретает непревзойденные способности по выслеживанию и нахождению врагов. Ехерея. Ну это какой-то прям наркоша Искуситель, ну, в натуре просто маньяк Искусители всегда рады О а возможности блеснуть своей красотой И ослепить ей врага Ну типа парень парня, да? там. Типа... Привет Привет, я искуситель, детка Не желаешь ли пососаться? Муза если союзник дрогнет, муза спешит на помощь и вдохновляет его завораживающие песни на дальнейшую борьбу. Я думаю, что если мы с тобой хотим херачить, то нам с тобой надо вандал. А если мы с тобой хотим, типа, из-под тяжка пассивненько потягаться, то мы, нам надо диверсант. Но как не крутить, для командной игры здесь надо будут все игроки. Это же все-таки кооперативчик, да, у нас здесь? Это все-таки сетевая игра. Погнали. Выбираем вандала. А нельзя здесь пол выбрать. Я хочу мужика вообще. Bloodhand. Жесть, просто, ну ролик-то. Сам все видел, да? Итак, мы с тобой стоим. Такие маленькие пиписечки, маленькие пипердошечки, вампирики. Ты... Не, ну график, это посмотри, графика. Ты посмотри на эту графу просто, все так фу, двигается, все просто охереть. А, так. Ежедневные испытания уровень. Это мы с тобой типа в лобби так бегаем, просто и все. Давай, F1, мы готовы основ выживания за выживание если вы хотите пережить ночь приготовьтесь к бою не попадайте в коварный красный газ боритесь с ведомством но оценивайте риски некерера себе кровь и становитесь сильнее но бойтесь нарушить Маскара. Иначе на вас объявят кровавую аху. Понадобится любое преимущество. Вся ваша хитрость и все мастерство. Только с ними и столикой удачи вы одержите победу. Ты понял? Аури. Подбор игроков. Так, это мы с тобой, получается, в лобби такие стоим, да? Здесь вот тоже челики, типа с нами. Все, мы с тобой грузимся. Хм. Я так понимаю, это у нас первая катка сейчас, да? Это уже не пробное учение. Это у нас сейчас будет катка. Но сосать нам придется много. Если мы хотим жить, мы будем сосать. Хочешь жить? Вывод, знаешь хочешь жить, соси. Вот, и никак иначе. Никак иначе. Я всегда говорил, что сосать это вещь нужна. Вещь нужна. Так, нас грузит с тобой, значит, в Прагу. Вот он наша Прага. Выберите место... Карта, по сути, будет одна, я так понял. Давай выберем с тобой местечко где-нибудь. Музей искусств. Я вспоминаю игру, тоже наподобие PUBG было. Там выбираешь просто локацию, и ты там спавнишься. А вот красные точки, это все люди тоже, да, загружаются. Охереть. В соло мы будем с тобой, в соляночку. Да, я вандал. Окей. А, я могу еще перевыбрать, да? Ну давай, вандал остается вандалом. Мы перед каткой можем выбрать, за какой класс типа, хотим играть. Итак, значится, матч начинается. Мы с тобой. Вот там вот. И вот там вот у нас челик, да? Херачит кто-то уже здесь. Отсосать Отсосание надо сделать Есть сосалите. Пока что, пока что Экшеном попахивает, друзья мои Охереть На иксовочку Смотрим, где еще кто Где-то кто-то кого-то херачит. Что это за красная херня здесь вокруг? Это карта. Надо вычислить, челечка. Нам надо вычислять. Нам надо найти с тобой человека. Сделать ему отсосание. А вот мы с тобой видим. Вот то чел, то чел. Ты смотри, видишь, вон бегает. Красный, красный говноед. Этого красненького говноедика мы с тобой сейчас отследим. И шпухнем его. Покуда он не чпокнул других, сука, сосет. ты видел? Куда бежишь, сука? Сейчас, сука Отсосали -те. смерти ёб твою мать восстанавливается тут еще дядька какой-то пришел на помощь, охереть мне встать давай быстрее восстанавливайся тикает -ти, сюда нахер сука что-то он сильно живучий оказался охереть мне встать Дядька с Томса нам пришел тут, понимаешь, они тут гасятся. Откуда тут столько людей-то сразу же? Охереть не устать. Завершить танец. Выйти, конечно, нахер отсюда. Вот все по новой Миша. Экшен просто. Знаешь, просто первое, что непривычно понимание, да? Физика игры, динамика стрельбы вот это все дело. Это тебе надо привыкать, чтобы освоиться. Но ничего, но ничего, сейчас мы с тобой все это дело. Мы уже почувствовали, да, как стреляет это. Вся херня наша с тобой. Сейчас мы забираем топ. Я тебе говорю, топ, в топ-10 точно войдем. Погнали. F1. Я готов. Я готов надрать кому-то ореховую рошу. Сейчас просто нахер все разорвать. Сейчас возьмем другого. Давайте сейчас возьмем другого персонажа. Я забываю за суперсилы, короче, вот эти. EQ, вот это вот все дело. Это надо не забывать. Ладно, не забывать про свои способности, которые у тебя есть. И тогда все будет вот так вот. Бля, мне вот честно сказать, мне нравится игра. Мне вот пока что. За счет движухи. Вот, вот чисто движушечная, вот эта. Вот, ты, ты не стоишь на месте, да? Ты всегда сосешь, что-то ищешь, что-то сосешь, что-то сосешь и что-то ищешь опять. Потом находишься с кем-то сосешься. Я хер знаю, давай вот здесь вот упадем Здесь крест есть какой-то, лагерь Может это лагерь Приблудших душ А чё так людей-то до хера, дайте хоть ботов Чуть-чуть сначала Я понимаю, что все любят поиграть, да? Давай вот сюда переместимся, вот всё В жопу пошли Вот сюда, шечки. Сейчас мы с тобой там Подлутаемся немножечко, хотя поживем Давай диверсанта возьмем. Все. А то что-то наш вандал ни хера не вандалит. Чего говорит здесь? Попахивай здесь. Что ты слился в прошлой катке? Своей полу там, да? Одна ноздря заклеена. Такой. Что здесь у нас? Итак, мы с тобой проснулись. Обернулись по сторонам. Никого ни хера не видно. Сила Х. Приди на помощь. дичел. Нам нужно. Нам нужно сосаться. Ух ты, бляха! Ты смотри, у нас вначале уже есть ствол, ты видел? Он, он. Стоит наш вкусненький. Ля скользит-то, как ты видел? сосалите Одни сангвиники здесь, слышишь? Давай у того еще соснем. Это же человек. Отсосалити! Ух ты, ёб твою мать. Побежали отсюда, нахер. Что-то не, не срослось у нас. С оружечком. Ползи туда, дура. Там кто-то гасится уже кого-то. А мы с тобой еще безоружные. Вот оно наше, вкусное. А вот оно наше, все, с чем мы будем с тобой сейчас херачить кого-то. Кто-то тут умер. Вон туда. Нажмите G для что-то. Охереваем. Вставляем джишечкой. Опа. Привет, подруга моя. Кто-то тут сгасится, я не понял. Ага, вот он, дядя. Огненький какой-то наш. Огненький какой-то дедулька. Ля там тут тут, с туцканька блин. О, охереть, тут дискотека нашего 21 века. Вон он, человек. газ к вас пойдем его ухерачим. он хиляется он его уже захерачили ух ты блях а ты когда сидишь ты ля ты что тут Куда, сука? Шо, херачить, давай? У -у -у -у. Хера себе! А этого я хера. Нихера хера себе. Ты видел на Ешу творит? Надо ушатать кого-то же. Куда он делся? Мы с ним оба ебта. Иди сюда, сука. Куда убежал? Я пришел помериться письками. шел сука? Шо, сука? Сосать? Отсосали Хорош, хорош. Хиляемся на джичку, джичечку. Что забрать? Давай сюда, сюда. Нам ничего не нужно, да? Мы с тобой ухерачили, дядька. Давай возьмем калаш Перезарядим. Так, одного оформили. Ах ты ж, сука, по мне? По мне, что ли? Нихера не понял. А, нет, не по мне. Он в бедя, что ли? Там снизу еще один гопник. Сейчас мы... ты посмотри на нас. Мы с тобой не видимка. Ты... Ты... ты выцепил, да? Ты это выцепил, да? Мы с тобой просто в инвизе сейчас. Надо у того нижнего подсосать. Пока он там что-то куда-то смотрит, мы с тобой словно ниндзя. Да не бойся. О, ёпта дышла. Ни хера себе, дядька, ты ушатал. Гасите его, гасите его, сука Я пополз, пока ты его там гасишь, дру. Накажи его Хорош, только меня не добивай, по-братски Я шутку шутил вообще-то с тобой Да ёб твою мать что ж ты такой-то жесткий то дру? Ребятки, гасите его Гаси его, гаси, дружбань Ты кент мой просто будешь И я ливну отсюда нахер, если ты его убиваешь Я просто звездюрю отсюда нахер, друг Давай Пошло все нахер, ребятушки Надо кому-то отсосать пойти Надо кого-то Просто отсосать Пей кровь, сука Соси Соси, давай, родной. Соси, мой друг. Побежали, ну его нахер. Вот он. Сейчас будем его сосать. Нам тебя отсосать надо. Спасибо, друг. Ты мне очень помог. Ты был лучшим. Так, пока что все идет хорошо. Пока что все пучком. Вон он, тот киберкотлета. Блин, конечно. Куда он делся? Пойдем наверх. Что у нас на Е, кстати, надо на Ешечку будет заюзать. Лови, сука! Ах ты, сука, крыса вонючая Ну ты крыса, сука, жесткая Ты прикинь, просто крыса, дядя Но это человек, который не добивает Ты посмотри, он просто шарит, как в этой игру херачит Он просто шарит Дядь, не надо меня сосать, сука Мне чуть-чуть не хватило, друг мой Чуть-чуть Ладно, топ-7 неплохо Кстати, вот эта дядька очень хорошо херачит В этой каточке уже получше для новичка, который зашел сюда только-только-только, вот, да, вторая каточка уже получше. Я думаю, если дальше немножечко освоить с технику ведения боя, то можно в эту игру драть и метать, сосать, драть и еще раз сосать. Итак, друзья мои, давайте подведем итог. По графике игра офигенно не в мимбичманская. По экшену, просто по подвижности, да, по всей этой системе, по схеме игры. Вот такезная игра, просто бомба. А, динамика есть. Много чего здесь поизучать еще нам с тобой а, предстоит. Здесь можно играть как в соло, так и с квадами. Если ты заметил, здесь лобби очень уматово сделано. А, здесь загружаются люди. Это все у нас с тобой простое лобби, где мы также можем с тобой пересечься, да, вдруг. А, что еще могу сказать Хотел ли бы я в нее поиграть еще Конечно же хотел бы И может быть даже скорее всего в прямом эфире хотел бы Ну а ты обязательно напиши в комментариях Зашла ли тебе данная игрулька Будешь ли ты ее скачивать Потому что она в стиме бесплатно а В раннем доступе Напомню еще разочек А в раннем доступе всегда есть лаги, баги и прочее прочее. Но за это нас потом с тобой пошлят За все наши мучения и страдания Напиши в комментах Пойдешь ли ты смотреть трансляцию и хотел ли бы ты увидеть данную трансляцию? Но с тобой был на связи дядька Ванька. До скорой встречи и пока. Да какой там пока? Подожди, стой. Лукачанский коммент, колокольчик и подписка. Пока.